Конечно, такого безумия в головах, как у голландцев, я еще нигде не встречал. И вот э, рядом с Феродомом я встретил также э, машинку. Это можно уже отнести к стрит-арту. Э, называется она Рейнка, то есть э, дождевая машина. В машине установлен бак э, с водой. И она едет и распыляет воду. Прикольная задумка. А в некотором, где-то, может быть, она и полезна. Да? Не знаю, там на полях. И, в принципе, вот такой фиат, итальянский фиат. Чем-то напоминающее Ку. Здесь у нас имеется также пример, как этому, этот рейнкар можно использовать. After all of my, 2010 года. И вот он едет по улицам города и распыляет воду в разные стороны. Ну, для, допустим, орошения тех же городских растений. Это вполне адекватное сооружение. Снова вам индустриала немного, то есть старинное какое-то а, индустриальное здание, и совмещенное с современной архитектурой. Это, конечно, бомба, это футуризм, это взгляд в будущее такого. А, в Европе я еще нигде не встречал, то есть футуристические такие штуки, взрывной а, взгляд на, на жизнь, в общем, полная бомба. Посмотрите, как переделали портовые а, складские помещения под жилье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 местные рыбачки и здесь у нас такой монумент э, в виде самолета Видимо, это мессишмид Месси немецкий истребитель который с которых сбрасывались бомбы э, на Роттердам. ага вот так вот нашел витрине со, со старыми фотографиями после бомбардировки роттердама вот, вот вот и это оказывается у нас здесь музей роттердама 41 -й, 40 -й, 45 -й год это вот то, что касается этого бетонного самолета. А Карла Несьяра, материал бетон, в общем, это отсылка к Павлу Такая штука находится рядом с музеем Бой Боймана в Броттердаме. Произведение архитектуры. Это просто мега круто. Рядом с музеем искусств у нас находится новое архитектурное сооружение, которое достраивают. Смотрите, как город отражается в этой архитектуре. Это, это просто вынос мозга. Это, это нереально. Ну вот, вы сами видите, да, как будто это все с высоты смотрится. Охренеть. Мировой глобус, который охватывает, ну, по крайней мере, Роттердам охватывает, но задумка офигенная я думаю здесь видосы можно такие на снимать